Банде Гурупа Доттандам Хактобиндо Саман Нитам. Сличай нанда Ванчха калпоторувашча ки башиндубе вача. Патита анан паву не бхавишнабе бьюхо намо нама. Мукан Слава, Ти, Паде, Деви, Саттва, Бхатту, Ии, Мадире, Шанкрита Вакти прамадакш Jagodarun, дейям сада прибабакнам абиштудухм, титаспадам виренчанутам Чон лак чон да мани чатая, 20-пуре жи, таки Сри Кришна Чайтанна Прабхупынта Ананд Чьяддайтагада Дарсивасади Хи Гоурабхактабинд. Сри Кришна Чайтанна Прабхупынта Ананд Чьяддайтагада Дарсивасади Хи Гоурабхактабинд. Хари Кришна Хари Харе Рама, Маха Рама, Рама Рама, Маха Рама. Аджану ломи табу жоу Бандея Гаттюйя Кару, Кару Кришна, Намами Гангетава Падапа Дэпанка Ям Барупам, Гори Нирантара Бивиши Хитабама Багама Нараяно Пряманангамада Пам, йингамам, бжи, Грург на статусство. Его питано drop их в лето. на статуса, с зайдя в нём. Грург на статусство с с с с с с с с намо чай еджо само бакти сидханта сарасвати такой гуру сказал Никогда. the Милость, какую распространял Махапрабху, не раздавалась в этом человеческом творении. За всю историю человечества подобная, подобная милость, несравненная, непостижимая раздается впервые за все время человеческого творение. но мы настолько глупы что не понимаем какое сокровище нам принес махапрабу мы не осознаем Так что Прабхупад сказал, что несравненная, непостижимая милость никогда не раздавалась за всю историю человечества. Никто никогда не, не проливал аватар такую аватар милость, ни одна из аватар Бхагавана, только Шри Чайтанна Махапрабху, но мы не понимаем этого, не осознаем, какое сокровище Махапрабху принес нам. Мы играемся, а время уходит. Как ребенок. Постоянно забавляется со своими игрушками. Он не представляет, не понимает, что, что происходит сейчас в стране, что будет в будущем, что было в прошлом. Это неинтересно. Точно так же мы глупое поколение, Заняты игрушками. Пока ребенок не расплачется, не выбросит все свои игрушки, не отбросит их от себя, его мама не подойдет к нему. Мама заняла ребенка игрушками. Но когда ребенок отбрасывает их. И плачет, мама вынуждена подойти к нему, взять на колени и успокаивать. Когда мы станем достаточно зрелыми, то есть обретем необходимый уровень сознания, в рассказано, сказано, что весь мир не является со сознающим. То есть все в этом мире не сознающие, хотя и мыслят себя сознающими. Они не имеют представления о своем духовном развитии. Они не хотят, не стремятся к нему, потому что они заняты материей кровью, плотью, испражнениями, всеми составляющими материального мира. Им совершенно неинтересно обрести это сокрови... трансцендентное сокровище духовного знания. Идам в этой шлоке означает материя. <решение> а чейтану, Видам Вишам, весь мир без сознания находится в бессознательном состоянии. Но если бы живое существо познало, Четан познала, источник сознания, кто является источником Четанвасту, сознание, сознания? Кто тот, кто исполняет желания всех и каждого, всех джив? Если мы не находимся в связи с Парам Четанвасту, с этим высшим сознающим существом, мы погружаемся в бессознательное состояние. Таким образом, просто одев кантималы, взяв руки четкие, еще недостаточно. Необходимо развивать сознание, если мы будем взывать к Бхагавану. С, осознанием, с сознанием, с пробудившимся сознанием, он непременно внемлет нашим молитвам. Можно прочитать и изучить, изучить все шастры, но если не появятся связи с высшим источником сознания, уровень сознания, наш уровень сознания таки не повысится. что значит быть зрелым это состояние когда наше сознание достигнет уровня с которого мы можем лицезреть ананта дева уровень, с которого мы придем соприкосновения с Ананта Девой. Еще один пример. Если родители ребенка умирают, он казалось бы беспомощен, но родители оставляют ему огромное наследство. Но что ему делать с этими деньгами? Если бы ему дали конфеты, печеньки, он бы порадовался, но тут какие-то деньги, богатства. Что с ними делать? Ребенок не видит ценности деньгам. Один из представителей нашей Гуру Варги в читании Мадхе однажды отправился в одно место и Бхакти Майгук Багават Махарадж увидел, что кто-то из его младших духовных братьев 15-16 лет обсуждали одну кое-что под деревом. Один сказал, я слышал, что мы, мы, мы получили огромное богатство, а Пракрита Харинам, но мы этого не осознаем. Мы повторяем Харинам, но не осознаем. Прабхупат определенно великий. Когда ты смотришь на Прабхупаду, а, а ты определенно осознаешь, что он не просто человек, он личный спутник Гауранги. Но тем не менее, когда я повторяю, я не чувствую, что я действительно повторяю что-то трансцендентное. То есть мальчики вот это обсуждали, и мимо проходил Махарадж. Он сказал, «Бхакти Майюк Бхагават Махарадж, о чем вы говорите?» – спросил мальчиков. «Нет, нет, ни о чем». Он сказал. Он «Я могу помочь вам?» И мальчики признались, «Мы, когда повторяем харинам, мы, казалось бы, должны наслаждаться трансцендентным святым именем, но мы этого не чувствуем». Прабхупат дал нам харинам. Махараджи сказал, «Харинам значит, Гу — значит, Гуру Дев наделяет вас Бхагаваном, дарует вам самого Бхагавана. Харинам и Хари не отличны друг от друга. И когда Парамахам сагуру дает вам Харинам, произносит Харинам, ваше вухо, вам вухо, в этот момент трансцендентный звук дарует вам Хари. То есть Хари и Хари нам не друг от друга. И Гурудев дает вам самого Господа, самого Хари. Но... Кто из мальчиков сказал, но я... Махараш просил, вы правда сомневаетесь, что ваш Гурадев дал вам самого Бхагавана, потому что лишь сейчас вы не обладаете осознаниями. Да, признался, признались мальчики. Представьте, ребенок, родители ребенка оставили свои тела и оставили огромное наследство ему, но до тех пор, пока Ребенок не достигнет определенного возраста, пока он не знает, как достойным образом распорядиться этим богатством. Все деньги на сохранение отданы в банк. В заявлении написано, что когда мой сын достигнет 16 лет, он заберет эти деньги. То есть, есть определенные компании, которые этим занимаются. Определенные банки или какие-то сберегательные организации. То есть, их в их обязанности входит сохранение денег за то, что они поддерживают, они берут определенную плату за то, что они в сохранности содержат деньги. Итак, в завещании написано, что когда ребенок достигнет зрелости, он заберет деньги. И точно так же вы, когда вы достигнете зрелости, вы сможете обрести то, Бесценное богатство, которым вас наделил сила Прабхупада. И мальчики сразу поняли то, о чем говорил Махарадж. Вам необходимо сейчас совершать баджан, развиваться, а потом вы осознаете, какое богатство ждет вас. Таким образом, невинные и невежественные люди не могут понять значимость дикши. Они не воспринимают ее в серьезном ключе. В Хари Бхакти Вилас четко написано, и не только там, во всех, практически во всех шастрах, в Гите, в Бхагавате, что если... Вы, Что дикшу можно давать лишь тому, кто достиг необходимого уровня. Иначе богатство нельзя, вот это богатство дикши нельзя давать кому попало. К сожалению, сейчас это правило не, ему не следует. Итак, я начал с очень важной шлоки из Шаримат Багава, в которой говорится, что гуру, который не обладает качествами, должен быть отвергнут. Такого правила данное в Шастрах. Если вы приняли по ошибке гуру, за гуру человека, который лишь одет в одежды, его необходимо отвергнуть. Сколько доказательств этому в шастрах? И сколько вы сможете, сколько он должен привести, и сколько вы сможете переварить. Нельзя слушать харикатху из уст обманщика. Если вы будете делать это, вы будете падать все ниже и ниже. Такой человек не может освободить обусловленное живое существо, потому что он сам не освобожден. Когда змея касается, прикасается к молоку, если она попила этого молока, и потом человек его попьет, он умрет. И если он не знает, что молоко было отравленным, он представления не имеет о том, что молоко может его отравить. Таким образом, даже слушая Харикатху, можно отправиться в ад. Без надежды на спасение. За свою глупость необходимо расплачиваться. И этому есть множество свидетельств из шастр. Если вы получили мантру от обусловленной души, другими словами, приняли обусловленную душу как образец, как идеал, из этой самой мантры вы вынуждены отправиться в ад. Почему? Потому что необходимо было оставить такого лжегуру И принять подлинного. Вы думаете, что дикша это нечто не особо серьезное, важное? Но это заблуждение. Это настолько важное событие. Не знаю, когда вы сможете осознать, что есть дикша. Помимо всего, я уже много раз цитировал эту шлоку, в которой говорится, что тот, кто дает духовные лекции, здесь казалось бы, духовные лекции, но на самом деле они являются материальными, и пишет казалось бы, духовные книги, но, на самом деле, они материальны. То есть, если вы почитаете, посмотрите, откройте такие книги, там никакого знания ситханта. И как люди могут воспринимать таких личностей, как духовных учителей? Я не представляю, какое будущее ждет духовное общество. Так вот, тот, кто говорит нечестивые вещи, говорит материальные вещи под предлогом Харикадхи, якобы рассказывая Харикатху, и сам такой человек, и его слушатели отправятся в ад навсегда. Тот, кто не может освободить меня, не является гуру. Ученик должен предаться, так или иначе, предаться своему духовному учителю. Даже и если Бхагаван предстанет перед нами, но мы не предадимся ему, он не сможет нас освободить. Такого положения обусловленной души. Чита, сам Читание Махапрабху пришел сюда и э, многих хотел освободить, но э, живые в ответ э, отвергали его. То есть, тот, кто не может меня освободить, не является гуру, но тут должно быть соблюдено условие того, что я полностью предался ему. Тот, кто не способен освободить меня, я не могу назвать такого человека моим близким и дорогим. Именно поэтому Прохлад Махарадж никогда не называл Хиранья Кашипу своим отцом. ведь отец это тот, кто может освободить, а мать не является матерью, если она не может освободить своего ребенка, и тот не полубог, кто не может помочь мне избавиться от такого материального мира, и тот не муж мне, кто не помогает. Не помогает мне обрести абсолютную истину. Я жду, очень ясно жду, как рядом стоит смерть и поджидает меня. И в соответствии с этим я веду свой образ жизни. Я веду свою жизнь. То есть я четко вижу, что смерть стоит рядом и поджидает. А мы этого, мы, мы этого не видим, вы этого не видите, и поэтому вы занимаетесь ерундой. По милости Гуру и Вашнава, возможно, все. Я расскажу кое-что о Гуру Татве. Уже я делал это, возможно, сто лекций есть. Тем не менее, этого до сих пор недостаточно. Итак, Прабхупад говорит, что у нас есть три вида гуру. Даже четыре. Первый – это вартма Прадашика гуру. Как я. я... То есть, например, имеется в виду, я бегал по этому миру, а потом услышал от какого-то преданного от, от кого-то э, наставления на истинный путь. То есть благодаря тому, что я услышал от него, я осознал, что я веду неправильный образ жизни. Все, что я делал прежде, неправильно, итак, когда кто-то дает нам такое понимание, мы принимаем его как вартма-продаршика-гуру. Следующий вид гуру – это дикша-гуру, тот, кто может освободить меня от материального существования, он возьмет меня за волосы и вытащит из колодца материализма. Я падаю в ад, но он схватит меня за волосы и не позволит этому свершиться. Точно то есть это описывает народом Амдастакур в своем киртане. Он пишет в своем киртане, «Ты видишь мое, мои нечестивые дела, мое неподобающее поведение, и сбрасываешь меня в ад. Но если ты вытащишь меня из этих страданий и вновь, вновь подведешь к праджа, Браджатхамме, об этом я молюсь, чтобы ты по своей милости вытащил меня из ада. То есть так со слезами народом Дастакур возносит свои молитвы. Это очень сокровенный киртан, и если вы будете петь его, осознавая смысл, вы погрузитесь в океан нектара. Если вы хотите переплыть океан материального существования, необходимо помнить о лотосных стопах Гауранги. Параматма живет на... В основном цветке лотоса, который находится у нас на верхней чакре, есть муладара чакра, которая... Все наше тело... На, на, наших, на нашем теле есть определенные точки чакры. Йоги очень четкое представление об этом имеют. То есть, когда поднимается... Сознание, то есть чатья гуру находится на верхнем чакре. Итак, первый Вартмапрадаршика гуру, затем Дикша гуру, тот, кто дает нам мантру. Не каждый способен дать мантру. Это может сделать только тот, кто является самоосознавшей себя душой. Он получил мантру от своего гуру и уже стал мантра ситхой, то есть он осознал эту мантру, он достиг совершенства благодаря мантре, и тогда он может давать ее. Но если обусловленная душа действует как гуру, она не может даровать никаких осознаний своему ученику. Точно так же, как девушка не может выйти замуж за трансвестита. Кто, является, кто не является ни мужчиной, ни женщиной. Потому что человек не может, такой человек не может защищать ребенка, и женитьба, то есть замужество с таким человеком бессмысленным. Точно так же, гуру не должен давать мантру неподобающему ученику, прежде чем дать, дать кому-то мантру, надо подумать тысячу раз, как он будет использовать ее. кор объясняет что можно ждать эм, жизнь за жизнью посвящения мантры потому что гораздо более опасно чем получить мантру и использовать ее неподобающим образом или получить ее от неподлинного Гуру Итак, по наставлению дикшагуру можно обратиться к шикшагуру. Это третий вид Гуру, который наставляет, как совершать Баджан. То есть у меня, может быть, с, в, в моем случае Харинам Дикша, Дикша Гуру, Саньяз Гуру и Шикша -гуру, одна и та же личность. Он дал мне все. С самого начала он даровал мне харинам, и даже вартмапрадар Гуру был для меня мой Духовный Учитель. Конечно же, у меня было много шикшагуру. Например, народ нам даст такур... Лаканадас Госвами послал Наратандастакура к Дживе Госвамепада. А Гапалбата Госвами послал Шинвасачари к Джива Госвами Падам. То есть по распоряжению Гуру мы начинаем принимать наставления от того или иного Ващного. We that Maharaj and, uh, and Maharaj hearing from мы остановились что от о том, что и мы остановились на том, а вот Ход Махараш рассказал о горах, о деревьях. Все, что они делают, они лишь служат и ничего не просят взамен. Я говорил про пространство, про которая показывает нам, что даже находясь в толпе людей, мы не должны а, взаимодействовать, смешиваться с ними. Мы можем по-настоящему общаться лишь саду, потому что все другое общение принесет нам проблемы. Если мы не в состоянии понять, кто есть Гуру, необходимо ждать. И только тогда, когда у нас появится огромная жажда принять Гуру, тогда уже Махарадж направит вас. В противном случае вы можете серьезно обмануться. Питама Бишма говорит, что лже-гуру, тот, кто не, поним, не отличает хорошее от плохого, его необходимо отвергнуть. Завтра я еще расскажу об этом. Итак, пространство повсюду, но ни с чем не смешивается. И, И оно. И Нишанга означает жить не в полном одиночестве, а быть саду, стушить харикатху от него. То есть сейчас мы являемся нишанг, а не ниссанга. То есть, имеется в виду, мы сейчас не вступаем во взаимодействие с тремя гонами материальной природы, потому что мы слушаем харикатху. Таким образом, чем больше мы слушаем ее, тем Дальше мы продвинемся к своей цели. И сейчас Лжегуру, он не заинтересован в том, чтобы вы изучали шастры, чтобы. потому что так вы сможете понять, что он не является истинным гуру, отправляют э зарабатывать деньги, отправляют собирать деньги. Итак, если Гурудев нет, то есть Гуру всегда наделяет служением. Если Гуру не дает вам служения, значит он таким образом избегает вас, игнорирует. Когда Джагай Мадай получили милость, Гауранге Интиананде, они спросили, как нам понять, что ты действительно нас простил от всего сердца. Прабху ответил, я дам вам служение, и вашим служением будет чистить гад. Так, чтобы люди, которые приходят принять омовение, делали это беспрепятственно, и Джагай Мадай взяли мтла, и начали все очищать, подметать. Они сказали, мы прежде столько причинили беспокойство тебе, нам очень, нам очень стыдно. Z. А, то есть они у каждого, кто приходил принять омовение на этот гад, просили прощения и God. говорили, «Прежде мы причинили вам столько боли и так виноваты перед всеми вами. Пожалуйста, простите нас каждому». Они предлагали поклон и просили прощения каждому. Этот гад до сих пор здесь, находится здесь. Джагай Итак, когда Гуру и Вашнабы, возможно, оказывают какое-то давление и заслужение, просят заслужать какое-то служение, вам не нужно злиться, негодовать. Это проявление милости Гуру. Так они задействуют вас в служении, чтобы вы не занимались ерундой. И если вы по-настоящему удачливы, они будут это делать. Они будут вовлекать вас в служение. То есть не, ш... не санга, это когда я so не смешиваюсь, с... Шатараму... то есть не вступаю Келагу... в близкое общение с материалистами, и из-за этого, благодаря этому, я не скверняюсь. На самом деле, тамагуна это не... Какое-то что-то нечто неопределенное, как, как что какой-то вирус. Тамагуна ⁇ это... Представители, яркие представители Тамагуна ⁇ это невежественные люди. Соответственно, мы можем оскорниться, общаясь с ними. Точно так же и люди в Сатвагуне также оказывают на нас свое влияние. Поэтому мы должны избегать близкого общения с такими людьми. То есть избегать трёхгун материальной природы, что означает избегать общения с людьми, которые являются представителями материальных гун. И если вы будете общаться с саду, с ваша санга, ваше общение будет совершенным, достигнет совершенства. Ветер, ветер, воздух, ветер в пуре постоянно ветерок очень замечательно, даже не нужен вентилятор. Храм Джаганат, Джаганат там. Итак, ветер дует и прикасается к вашему телу, к телу к цветкам и разносит аромат цветков приносит вам аромат, но этот самый, так также ветер может раз, распространять и дурные запахи, но ему be... это абсолютно безразлично, ему без разницы какой запах, аромат он разносит, он... И также он не думает, то ты низкокастный, недостойный человек, я тебя касаться не буду». То есть имеется в виду, «Я не буду тебя одувать своими ветрами». Нет, он э, дует на каждого. Итак, воздух, ветер. Ветер учит меня быть безразличным к тому, что есть хорошо, что есть плохо. Не судить, так, она хорошая, он плохой. То есть, если мы будем таким ума настроением руководствоваться, оно заведет нас в тупике, мы не сможем совершать баджан. Потому что из-за такого мышления мы постоянно концентрируемся на ошибках и недостатках других. Мы судим, выносим суждения о людях. Но Существует правило, что мы должны всегда помнить о Верховном Господе. Даже когда чистые преданные занимаются, казалось бы, чем-то, что не является напрямую преданным служением, они всегда помнят о Господе. Итак, пятый мой гуру — это огонь. Он обучил меня очень важным вещам. На самом деле огонь присутствует повсюду, даже в нашем теле. Сам Бхагаван говорит в гите, что если бы огня не было в теле, этот огонь называется ващьяна, Это одно из особых имен огня, которое находится в теле. То есть я в тебе, в, в этой форме, и перевариваю всю пищу, которую ты ешь. Таким образом, огонь присутствует повсюду. Если тереть друг от друга два куска дерева, две деревяшки, в конце концов появится огонь, точно так же камни. Это говорит о том, что совершенно неважно, можем мы видеть присутствие огня или нет, но он повсюду. Потому что все в этом мире состоит из пяти элементов. Любой предмет, что бы то ни было, состоит из пяти элементов природы. Земли, воздуха, огня, эфира и воды. Совершенно не имеет значения, можете вы их видеть непосредственно или нет. Также спички производят огонь. Но где же там огонь? Откуда бы ему там взяться? Он присутствует там в невидимой форме. Таким образом, а подход Учит нас там, то есть он говорит, я извлек из огня такой значимый урок, что Богован находится повсюду, он в нас, но мы не видим его. Но если мы будем совершать настоящий баджан, Богован проявится. this way I learned very important thing from fire, I very nice. Everywhere fire is there. What you can see? Bhagawan is everywhere. But you can see? Why? Why? You have to manifest. You have to, you have to do your bhajan. Then Bhagawan can manifest inside heart. You can feel you are in the ocean of nectar. But before that somebody like this. Когда мы узнаем Бхагавана, все наши вопросы, сомнения будут разрешены. То есть наши нынешние вопросы, почему этот делает то, это делает то, больше их не останется. Когда Прабхупад говорит, не думайте, что Гуру и Вайшнавы критикуют. Это не так. Они настолько милостивы, что хотят осветить негативное состояние, негативное положение вещей, так, чтобы люди, в конце концов, это узрели и изменили ситуацию. У чистого преданного нет времени на критику. Если вы порой, как вам кажется, видите это, нужно понимать, что он в этот момент проливает свою милость, когда он якобы критикует. Сам Бриндам Дастакур говорит, что я побью вас, если вы не... То есть я пну вас в голову, если вы не обрели веру в Гаурангу, несмотря на то, что услышали столько его славы. Это милость. Они милостивы. Они просто хотят изменить состояние, положение вещей. Изменить то, что происходит. Но мы воспринимаем их как своих врагов. Итак, вода, мой следующий гуру, она настолько важна для человека, что одно из ее названий жизнь. На санскрите есть много-много синонимов у воды. И одно, из, и одно из названий воды на санскрите — это прана, то есть жизнь. Потому что без воды никто не сможет выжить. Мы моемся водой, мы пьем воду. А не совершив хачеман водой, я даже не смогу заниматься никакой духовной деятельностью. Потому что в воде присутствует Нарайна. Вода исходит из Нарайна. Поэтому она очищает все. Мы принимаем умение и очищаемся. Благодаря воде, не сделав Ачаман, мы не можем приступать к никакой духовной деятельности. Десятая песня. Брама говорит, Нар, то есть Господь возлежал на водах. И из него, из его пора исходил пот, и из этого пота сформировались бесчисленные миры. Таким образом, вода источник всего. Однажды западные ученики моего Гуру Мухаража, задали ему вопрос попросили разрешение. Махарадж, вот у нас в стране очень холодно, минус 25, нам холодно омовение принимать, можно не принимать, но Махарадж сказал, вы должны как-то разрешить эту проблему, но не мыться нельзя, нельзя утром не принимать омовение, грейте воду или что-то придумайте. Итак, вода очищает нас, дарует нам саму жизнь. Если вы хотите пить, пару дней не попьете, а я вам кучу сладостей дам или какие-то вкусных вещей, вы они вас не порадуют. Вы будете требовать воду. Когда жарко, прохладная вода нас охлаждает. В этой песне сказано, что холодная вода настолько утоляет жажду, настолько улучшает мою, то есть только когда я хочу пить по-настоящему, лишь вода может помочь мне в этом. То есть мне нужна лишь вода. Так, а вот Махарадж? Объясняет, что так как вода сама по себе чиста, она может очистить других. Точно так же саду чист, и он может очистить других. Но если он не обладает таким качеством, как он может помочь другим? Если саду не чист, как он может очистить вас? Вайшнав может очистить одним лишь своим даршаном, одним лишь своим внешним видом. Если вы принимаете омовение, то есть, чтобы очиститься, вам необходимо принять омовение в Ганге. Но лишь взглянув на саду, вы уже станете чистыми, вы очиститесь. Но такие сады крайне редки. Вся их жизнь посвящена Бхагавата Севе. Крайне редко в наше время можно встретить такого саду. Именно поэтому люди обманываются и думают, что принимают неподлинных саду за таковых за саду. Рупа госвимпад пишет, что тот, кто собирает деньги под, простите, Кратипат, говорит, что Иджива Госвайпата. Еще давным-давно, давным-давно они, они то сказали, что те, кто обманывают людей ради того, чтобы насобирать денег, чтобы заполучить какую-то славу, они разрушают весь мир. Таким образом, проповедь это очень серьезная вещь. Проповедь может осуществлять лишь Прабхупада, лишь Парампрежпад Щидарга Свами Махарадж и такие ваш навык, как он. Проповедь означает распространение ваших прямых осознаний о служении, которые вы получили от своего гуру. Проповедь означает распространение милости среди обусловленных душ. Но в настоящий момент... То, что выдается за проповедь, таковой не является. Прежде всего, защити себя, а потом ты сможешь защитить окружающих и проповедовать им. Прежде всего, будь честным с собой. Итак, вода обучает нас, что мы должны. Принять качество воды, стать таким же чистыми, как она. Почему, когда обусловленная душа приходит к саду, к чистому преданному, так хорошо себя чувствует, так и становится так хорошо? Например, Горгишат с Бабджи Махарадж, никогда ему нечем было кого бы то было угостить, но люди приходили к нему. И случай с Джаганадой, с Бабджи Махараджем, то же самое. У них ничего не было. Или мой Гуру Махарадж, кто бы к нему ни не приходил. Люди становились счастливы, когда приходили к нему. Почему? Потому что в их сердцах живет сам Кришна, он играет, совершает свои игры в его сердце. Помимо всего, когда только лишь прикоснувшись... Только, прикоснувшись к саду, сердце живо меняется. Она чувствует какие-то изменения в себе. Mm -hmm. Когда саду смотрит на mm -hmm. свое окружение, на то, что вокруг он не видит разницу, то есть он не делает никаких различий, то есть, кто, то есть он видит везде присутствие Бхагавана. Таким образом саду может очистить одним лишь своим внешним видом. Поэтому человек чувствует себя так хорошо, когда он приходит к саду, потому что он очищается. Следующий Магуру — Солнце и Луна. Солнце ничего не просит у нас. Ничего не получает от нас. Утром мы должны предлагать... То есть, если просто мы предложим поклон Солнцу утром, он уже ему уже, он уже удовлетворен, он уже доволен. Мы предлагаем пранам, сундр, су, Сурья Нарайн бхагавану Нарайан-Бхагаван в форме Сурья. <laughs> uh, they are uh, speaking some mantra <coughs> and uh, all people they are speaking this mantra so uh, you know always we are speaking this mantra material mantra sujo uh, uh, sun god we are speaking this mantra and i you know a sun god we are going to replace us Утром мы предлагаем поклон и произносим эту мантру, чтобы Солнце благословило нас. Но что оно делает? Оно собирает, аккумулирует воду с земли и собирает в тучах в облаках, в тучах. И из этих туч, в конце концов, идет дождь. Орошай землю. Благодаря you know? тому, что wheat, barley, wheat, barley, paddy, земля получает необходимую ж... воду, <coughs> растет все необходимое человеку. Но не... несмотря на <класс> такой вклад, Солнце ничего не ждет от нас. Если мы предложим утром ему воды, он будет доволен, свой поклон, воду. Он будет доволен, тем не менее, он ничего не просит. Человек может у вас гордиться, думая, что он способен давать пожертвования как в случае с Бали Махараджем, когда Вамнадев попросил у него всего три шага земли. Три, три ш... Он его задела такая незначительная просьба. Он сказал, о чем, о чем ты говоришь? Я могу даровать тебе столько земель, столько богатств. Нет, повторил Вамнадев, все, что мне нужно, только три шага земли. Я не хочу больше, только три шага. Дашь или не дашь? Да, я дам, дам. То есть он думал о себе как всемогущем, который может дать настоящее пожертвование. Но, в конце концов, Вам пораучил его. Бали был в Мамна Махарадж, Мамна Дев, спросил, откуда у тебя то, что ты собираешься жертвовать? Ты получил это от этого мира. Когда ты пришел сюда, тебе это не принял с собой абсолютно ничего. Ты только плакал, мама, мама. Когда ты уйдешь отсюда, точно так же ты уйдешь с пустыми руками. Соответственно, все, что мы накапливаем в, в этой жизни, мы берем от этого мира. И в конце концов, мы должны будем все это вернуть. Поэтому бессмысленно думать, что я кому-то что-то жертвую. Кто, что вы можете дать? Все, что у вас якобы сейчас есть, вы взяли из этого материального мира. Взяли на время попользоваться. Это замечательная песня на хинде. Но забавно слышать, как материалисты поют эту песню, не понимая значения, как попугаи не повторяют. Таким образом солнце аккумулирует воду и способствует дождю тем самым. Благодаря дождю растут, восходят семена. Как я уже говорил, вода, река никогда не пьет свою собственную воды, а деревья не поедают свои плоды. Точно так же тучи, облака, не требует ничего взамен за дождь, за урожай, который восходит благодаря дождю. Точно так же жизнь саду для всех и каждого. Неважно, откуда, Но вы с России или из Америки. Никто не может сказать, что саду наш, он родился в Индии, он индус. Нет, он открыт всем, всем континентам. У него нет никаких ограничений, границ, саду безграничен. Если только он совершает подлинный баджан. Совершенно не имеет значения, как он выглядит, к какой касте он относится, в какой стране он родился. Солнце учит нас тому, что если вы даете пожертвования, не ждите ничего взамен. Тот совершает настоящее пожертвование, когда он не требует и не ждет ничего взамен. Вспомните историю. Махараджа, который раздавал пожертвования среди бедных людей. Он посещал какие-то мероприятия, где собиралось много таких бедных. Он раздавал все. И когда уже все, что он приготовил для распространения, было раздано, он раздавал свои одежды, раздавал свои украшения и даже корону. Он был царем. А домой возвращался с пустыми руками, как нищий. Он не являлся ващнавом, тем не менее, он был настоящим донором, то есть тот, кто жертвовал тем, кто жертвовал. Даже в нашей Ниве, в Вриндаване, когда я жил около Гирираджа, он жил еще до того, как я появился там. Гайпрасад Махарадж, он был грихастха, тем не менее, он был очень возвышенным саду. Он был из Нимбарка Сампрадайна. Он никогда не думал о том, что нужно собирать что что есть, что где брать деньги. Он просто совершал баджан. А в Варанасе, также я знаю саду, которые вообще не думают о том, что есть, где брать деньги, как жить. Все как-то к ним приходит само по себе. Они просто совершают баджан. То есть это, безусловно, всегда кто-то приходит и дает то, что необходимо, если вы совершаете баджан. Но мы верим в деньги, верим в то, что они нас обезопасят, открываем банковские счета. Но если у вас есть вера в Бхагавана, в его повсеместное присутствие, что вы имеете в виду. Я могу быть я могу говорить на так много примеров, чтобы вы можете получить инспирацию. Я могу много примеров привести, которые завтра я сделаю это, чтобы вы почувствовали вдохновение. Итак, Гай Прасат Махарадж был грехаствой и жил на Гавардхане и был крайне бедный, Тем не менее, никогда ни у кого ничего не просил. Но он был самосознавший себя душой. Но вс своей сампрадае он да, читал ком комментарии. Я не хочу никого критиковать, но я просто подчеркиваю а, исключительность Гауди Вашнавской ситханды То есть он, был, он достиг совершенства своей сампрадаи, тем не менее, а, Так вот, люди приносили ему тысячи долларов. Очень многое пожертвований на Харикатху, когда он рассказывал Бхагаватам. После того, как Харикатха заканчивалась, когда чтение Бхагаватам подходило к концу, все деньги, которые жертвовали ему, абсолютно всем, он вкладывал в пир и абсолютно с пустыми руками возвращался домой. Не думайте, что саду нет в этом мире. Не думайте, что их нет. Они здесь, но мы не можем понять, кто саду, а кто нет. Итак, помните о том, кто может по-настоящему делать пожертвования. С какой шлоки я начал сегодня? Вы помните? Не помните. Питал на сасиа, на садианони на сасиа, на сасиа, на потисто но учесть, я,